Любой житель Татарстана, не владеющий татарским языком, обязательно задавался такими вопросами, как научиться говорить на татарском в короткие сроки, есть ли спрос на татарский язык. Задумавшись над теми же самыми вопросами, наша съемочная группа постаралась изучить их досконально и пообщалась с одним из организаторов бесплатных курсов татарского языка в КФУ, которые уже начали свою работу на площадке Казанского федерального университета. Эти курсы проводятся каждый год. Курсы проводятся в рамках госпрограммы «Республика Татарстан» сохранение развития родных языков Республики Татарстан. На курсы записались более 800 человек, регистрировались, а в организационное собрании участвовало около 500 человек. И вот с понедельника уже эти люди по группам начали изучать татарский язык. Примечательно, что все желающие могут выбрать удобный для них график обучения в утреннее или вечернее время. Занятия будут проходить дважды в неделю. Может попасть любой желающий человек, потому что объявление на курсах висит на нашем сайте. Как уже я говорила, они регистрируются, потом в указанное время приносят свои заявления, уже заполненные вручную, и потом уже начинают ходить на курсы. На курсы ходят и пенсионеры, и школьники, и врачи, и учителя, и научные сотрудники. Сотрудники, как бы, если посмотреть, мониторить профессиональной стороны, на курсах изучают татарский язык люди очень многих профессий. Бесплатные курсы татарского языка продлятся на площадке Казанского федерального до декабря. Уже сейчас организаторы объявляют об открытии электронной записи на следующую группу желающих. Началась запись на курсы следующего года, потому что уже регистрированы и. Те, которые приносили нам заявление, начали учиться, а новые, которые хотят, они уже начали регистрироваться на будущий год. Шамилова, Виолетта Басова,